наконец-то я вам показываю взлет планера с электромотором он взлетает за самолетом потому что мощность электромотора недостаточно но э, этого мотора вполне достаточно чтобы набирать метр-полтора-два метр, метр полтора, два, уже после взлета И помогать на взлете самолету вот, как вы видите сейчас это позволяет сократить взлетную дистанцию планер самолет не скачет по грунту и тем самым не портит себе физеляжик но это безопасно и, не дай бог что случится планер спокойно может отцепиться и полететь дальше то есть вот обрыв троса еще что-нибудь сейчас абсолютно не страшно это конечно очень существенный вклад в безопасность эх мечтаю о таком планере Эй, здравствуйте, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. Выходим из сумрака. Сейчас я вам хочу продемонстрировать. Такой же планер, как у меня, только электрический. То есть вот мой шляхер ig 32 m принцесса. И у нашей принцессы есть двигатель. Активируется кнопочка. Нажимается тумблерочек и вуаля, из отсека выходит двигатель. Ну, только не двигатель, а выходит радиатор, винт. А сам двигатель там внутри, там двигатель ванкеля, бензиновый, с которым было у меня довольно часто и довольно много. Оп, улетает планер какой-то. Много всевозможных приключений. Оп, и полетел. По звуку слышно, что двухтактник. Ванкель работает чуть-чуть мягче. Так вот, у двигателя Ванкеля масса преимуществ. Ну, какие преимущества? Например, низкий расход топлива. Раз, преимущество. Второе преимущество, минимум вибраций, минимум шума. То есть, куча плюсов. Но есть и большой минус в что это все-таки двигатель внутреннего сгорания, который всегда может ломаться. <с> и очень любит это делать. У нас представители электрического класса. Это самозлетный планер Arcus E. Он способен взлетать сам. У него сзади электрический мотор, батарея, которая реально вот способна поднять такую тушку. Но впереди герой нашего выпуска. Планер ASG32MI. Ой, только не MI, а EL. Это планер, который оборудован электрическим мотором, и он с ним не взлетает, но вполне способен, вполне способен набирать метр в секунду, как минимум. И, ну, не метр, полтора, один и два, полтора, то есть ну, нормально, достаточно, то есть может пробить инверсию. И самое главное, он может вернуться с огромной дистанции. На этом планере можно улетев куда-нибудь и попав в какую-нибудь проблемную ситуацию, вполне нормально вернуться. А это просто ISG-32, только обычный, без мотора. Друзья, это прям какой-то праздник. Это два планера, то есть смотрите, без мотора, с электрическим мотором и мой. Вся семейка планеров Шляхера у нас сегодня может быть на обзоре. Оп! Я сделаю немножечко увеличение. Мне иногда говорят, что Игорь, голова от тебя кружится. Ну, пускай чуть-чуть покружится. Оп, Приехал у нас буксировщик. Сейчас возьму трос. И потянут. Одно место у нас стартует с травы. Потому что сделать это достаточно легко. Крюк в носу. И вот эта вот зависимость от самолета, она, конечно, немножечко раздражает, потому что зимнее время, например, на этом аэродроме невозможно стартовать, потому что буксировщика нет. И вот планер, который стоит в ангаре мой, g 32 m он, и двигатель или вот этот бензиновый, который там вот доставлял, доставлял мне достаточно большое количество хлопот, он все-таки доставляет мне огромную радость, позволяет взлетать автономно, без использования самолета-буксировщика. Вот сейчас вытягивается трос пилот покажет большой палец это значит все хорошо и тогда вот натянулся трос показывает большой палец поднимается крыло и вот это сигнал что пилот готов можно тянуть пока крыло лежит на земле тянуть нельзя очень удобный э, вариант потому что пилот все видит в зеркальце и не нужен никакой руководитель полетов там взлет разрешаю взлет не разрешаю я, я готов ля-ля поля. Все у нас происходит с минимумом радиообмена. Радиообмен, естественно, проверяется. Но не более того. Естественно, пилот на взлете сказал, что я взлетаю, чтобы, например, если кто-то заходит на посадку, он мог Об этом тоже знать. Оп. Так, и теперь наши коллеги ждут в безмоторной версии. То есть они сами взлететь не могут. Вот этот планер, который с электрическим мотором. А он, ну если бы полоса была полтора километра длиной или что-нибудь в этом роде, он, конечно, сам бы взлетел полтора метра в секунду у него есть, но метр двадцать. Но вы понимаете, да, что это, с учетом нисходящих потоков всего остального, это уже становится небезопасным. Поэтому этот планер будет взлетать пуш-пулом, возможно. Это делается соображением безопасности, чтобы тяжелый планер разогнал самолет-буксировщик, чтобы это происходило быстро, его тянут и самолетом, и собственным двигателем электрическим. Как это будет, я вам покажу. Это электрический планер SG32M, такой же, как у меня, только способный взлетать с электромотором. Вот эта батарея, ну, очень красиво все сделано, конечно. И вот такой прекрасный моторчик. Он будет взлетать пуш-пулом. Это тест, Ну, он помогает самолету взлететь. Это не тест, это ну, в два раза больше безопасности. Друзья, чтобы вы понимали, зачем это нужно, э, на данный момент времени дует ветер южный. Соответственно, хвост нам не сильный. Но для безопасности, и так как они это могут сделать, вот ребята на планере G32MEL взлетают с помощью еще электромоторчика своего пуш-пулом. Плюс они таким образом существенно экономят на стоимости полетов, потому что такая буксировка стоит всего лишь 25 евро. То есть их сейчас подумают на 100 метров, а потом они на своем моторе дальше полетят. Ну, смотрите, как это происходит. И они довольно бодренько сейчас должны. Я, конечно, взлетаю сам с моим мотором в Анкеля, но понимаю, что это неплохое решение. Конечно, сам планер на таком электромоторе не взлетит, то есть ну, или полосу нужно там не знаю полтора километра, или это будет небезопасно, потому что даже у меня там два с скороподъемность метров в секунду на взлете, но я при этом попадаю на вот такие лесхитники, что планер вниз опускается. то есть это горы, поэтому лучше иметь скороподъемность побольше электрической на полной тяге полтора метра в секунду скороподъемность То есть он все-таки может набирать высоту Но не очень бодро Делать же систему с более мощным двигателем Более тяжелым контроллером Более тяжелой батареей Шляхер пока не решился вот. Они считают, что вот этого варианта С типа с долетным двигателем достаточно ну, По большому счету, если всегда есть буксировщики Да И расход энергии на взлет Собственно, там проблема какая Что если у тебя такой планер И ты взлетаешь с помощью мотора электрического. Ты тратишь половину батарейки, по сути, на взлет, у тебя остается надолет всего лишь 50%. А это уже не очень хорошо. Вот электрический планер Arcus. Полноценный самозлетный планер. То есть здесь двигатель, который позволяет взлетать. Вот. Здесь установлен штатный отсек. И моторная установка здесь такая же, как на планере Клаус Олимона Антарес. То есть, вот, примерно все то же самое, но ну, может быть батарея чуть побольше. Планер получился тяжелый, он на килограмм на 50 тяжелее, чем его моторная версия обычная. И батарейки хватает ненадолго. Не не то есть здесь еще старая версия лети-полимерной батареи. Если я понимаю так, что вот, у того, что улетело литий то здесь все-таки лети-полимер. И это, конечно, <coughs> не так хорошо по весовой отдаче. Но планер может взлетать сам, как я говорил, половину заряда он сразу уничтожает. Поэтому вот эти ребята принципиально взлетают за самолетом и оставляют весь заряд батарейки на всякий случай на в то, чтобы попадут в грозу застрядут в горах, чтобы всегда вернуться на аэродром так что электричество наступает но, скажем так как и с электромобилями, это пока ну все-таки не самое идеальное оптимальное решение, но я думаю, что еще чуть-чуть еще капельку прогресса я бы, например, хотел бы электропланер но в старом добром бензине вот, который сейчас едет тоже <смех> есть свой резон. Что-то у нас готовится к взлету, сейчас посмотрим. Это взлетает мой друг на планере 31 шейкере. 20-метровый планер. И вот ему этого мотора за глаза то есть прям с избытком а мне конечно <ритек> Если у него вполне скородилась На метр три с половиной в секунду 4 в моем случае получается полтора на взлете два с половиной потом полтора посмотрим за сколько он оторвется с учетом попутного ветра как я вам сказал Ну, не сильно дует может быть два метра хвост может быть. Стара, посмотрите, как она скривая полоса. А? Некоторые критикуют, говорят, чего ж вы не выровняли, ну, ну не нужно. И так хорошо, оп, и пошел, пошел, пошел, пошел, пошел. бодренько, достаточно бодренько вверх. Can you uh, speak about uh, your wonderful glider? Because I never see electric version. And Yeah, it's a uh, Osky 32 with an electrical sustainer. И uh, the electrical sustainer is here. You have to press the, the main switch and then you can bring up the uh -huh. propeller. See. поднимается счастье электрическая раз. And then you have to press start and it starts и когда вы хотите сделать это, просто нажмите надолу и оно снится. Это очень быстро. Если вы находитесь в полете и компьютер уже включен, через 7 секунд или около того у вас будет полная мощность. Удивительно. Очень быстро. Друзья, вот такой вот механизм, он элементарный и прибор контроля который показывает заряд батареи сто процентов заряда все прям очень красиво вау. Wow. and you have for 20 minutes um, power uh -huh. that's around 1, meters in height and it gives you 1.5 up to 2 meters per second and that's happening also from 2500 to 3500 meters that's the big difference to uh, Турбо с И Очень легко и очень быстро. Очень быстро и... Ты счастливый человек. Да. Вы можете открыть, и я покажу, что внутри. Друзья, сейчас нам еще раз откроют. Эть! Оп! Классический такой, на мертвый замок, замок стоящая система. Вот батарея, хайт-вольтаж, как это выглядит внутри. Очень красиво. Вот три проводочка. Контроллер. Вот этот механизм уборки. Ну, видите, все просто. То есть, вот в отличие от электродвигателя, в котором тут куча всякого барахлища, здесь э, вот такая железяка. Вот такая железяка. И что-то мне подсказывает, что отказов вот у такой электроники, которая уже отлажена на электромобилях, будет значительно меньше. Ой, фантастика. Видно, как это убирается. Раз. При этом вот сам мотор ищет положение ноль. Оп, вуаля. Спасибо большое. <arc> <AIDS> Have a good Thanks. Fly. Thanks. Bye. Bye. <свёзд> вот так, друзья, вы видели будущее электрическое. Это контроль. Ага. Вот, друзья, совершенно другая конструкция. Ah! <свёзд> Сейчас покажу вам. Смотрите, как это красиво, это двигатель, прям очень эти. А, смотрите, все, все закрылось само, здесь где-то там контроллер, аккуратненько, красивенько. И посмотрите, какое красивое решение инженерное. Вот это вот электромотор, к которому сразу крепятся лопасти, и очень... вот решение очень красивое. Я так понимаю, что минус сейчас единственный – это старые батареи, а так о, о, <ролот фон olmay dinero> красота! Пощелкал и назад раз. А, -а, -а, -а. хочу чук-чук, сэнкюбер матч, друзья, вот этот вот планер. Аркус Е e, он сам взлетает, может сам взлетать полноценно с мотором, но мои друзья не взлетают с мотором, а любят взлетать с самолетом. Почему? Потому что они любят оставлять энергию на то, чтобы там, вернуться. То есть, вот, вот он хочет, он может взлететь, но тогда у него в два раза меньше остается энергии на возможность вернуться в плохую погоду. там Начнется какая-нибудь гроза или еще что-нибудь, и вот запас по возврату уменьшается. Вторая проблема, что... Э Ресурс аккумуляторов, здесь еще старая технология длитель-полимер, соответственно, где-то на 600 стартов э, аккумуляторов, аккумуляторы достаточно дорогие, но я думаю, что сделают модификацию, и в скором времени, например, можно будет поменять старый аккумулятор на новый, ну, знаете бюрократию нашего мира, уже давно можно было сделать все намного лучше, и хватало бы этому Маркусу э, намного больше этих батареек, но... Мы ждем этого. Я жду, когда прогресс увеличится, и вот э, перед вами 32-й планер, который взлетал, он уже в значительно более интересных, именно аккумуляторных технологиях собран. Но решение по винтомоторной группе здесь просто красивейшее. То есть вот этот моторчик, кстати, моторчик, надо отдать должное, не изобретение Шимхирца, а здесь летает тоже планер Антарес-20, у Клауса там он стоит тоже Антарес-20, я вам сейчас покажу. Фух. Вот, друзья, планер Клауса Антарес 20-метровый, который, собственно, под который делался вот этот электромотор, который стоит сейчас на планере Аркус Е. E. И этому планеру, конечно, этого мотора, там, 4-5 метров в секунду у Клауса скороподъемность. То есть сама конструкция, сама концепция ну, достаточно там, 10, наверное, лет ей уже. И уже есть версия... Вот этих Антаросов с увеличенными батареями. Батареи здесь в крыле ставятся. Модификация батареи возможна. И это становится планер... То есть электрическая часть кардинально не меняется. А вот батареи достаточно быстро прогрессируют. Друзья, взлет планера с электрическим моторчиком. Шумит винт. Чтобы вы понимали, откуда шум. Но он такой легенький-легенький. Что получается, что достаточно сильно...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 На солнечном свете вот такая красота ну а мы же готовы летать и выкатываем наш нашу принцессу хоть бензиновую но родную я <сёк> главное что она может взлетать сама и если я заправлю полный бак я могу пролететь на не тысячу километров даже без потоков просто вот, нужно мне сейчас например перелететь куда-нибудь я заливаю 44 литра топлива и тысячу километров могу пролететь Надеюсь, вам понравился вот этот небольшой обзорчик про электрический планер, про электрический планера, всякие версии. Пишите, что вам снять. Хорошего настроения. Всего доброго. До нового позитивного контента.